Можно ли вкладывать больше и как лучше, кратно 100 долларов? То есть, если вы ну, 100% хотите следовать за мной, то ежемесячно да, кратно 100, потому что будет определенное количество акций. И при этом вы должны понимать, что если вы можете инвестировать больше, допустим, по 200 долларов, то у вас должны быть ресурсы на то, чтобы на Новый год не 500 долларов вложить. а 1000, и в летом соответственно не 1000$, долларов а 2000$. долларов ну то есть вы в два раза все увеличили и соответственно тогда да вы просто берете количество полученное в два раза больше количество акций увеличиваете в два раза при этом это никак не влияет на стоимость ребят то есть у вас может вы можете вкладывать в пять раз больше это никак не влияет на стоимость услуг то есть вы как купили тариф тариф траст вы так и получаете по тарифу траст какой может быть результат по вашей программе через 10 лет? Все посчитано. Посмотрите еще раз презентацию. Если уже есть и с определенным капиталом, то нужно будет еще брокерский счет открывать дополнительно, да, желательно, Валерий. Если вкладывать в два раза больше, то через сколько лет будет миллион? Ну, теория, цифр, да, говорит о том, что в два раза быстрее. А можно сейчас платить 100 долларов, а через полгода например 300? Можно, Ксения. Ну, то есть вы сами решаете. Я вам говорю, что вот на 100 долларов я сегодня куплю вот это. Вы 300 вкладываете. Окей, вкладывайте 300.